Простор, нетипичная, не сочинская застройка. Перегородки у нас везде имеются. Это у нас кухня. Кухня большая, самодостаточная. Я всегда говорил, что Министерские озера это мой самый любимый район. Вот я бы здесь жил. Там стройка, здесь готовая. Там срок сдачи 25-й год. Здесь вот заходи, живи. С ремонтом, блин, продается квартирка. Получается по 235 тысяч рублей за квадрат. Ну и вид из окна. Офигенный. Офигенный. Где еще есть такое пруд, набережная, пилатес? Дорогие друзья, я нахожусь на лучшем микрорайоне города Сочи. Называется он Министерские озера. Здесь у нас сейчас строится школа, район развивается. Цена за квадратный метр в готовых построенных с данных домах можно найти от 150-180 тысяч рублей за квадрат милые мои ровное место зелени полно пятиминутная э, доступность до маремола на легковом автомобиле общественный транспорт строится школа много зелени и конечно же смотрите просторы нетипичная, Несочинская застройка Здесь это место я называю инкубатор Здесь идеально растить детей Классный район, отвечаю, дорогие друзья Кто здесь был, меня поймет Так что сейчас идем смотреть квартиры Однокомнатные, 48 квадратных метров Одну с ремонтом, другую без ремонта И вы уже решите, какая вам больше нравится У меня в продаже и та, и эта, и другая В общем, у меня есть все, что есть на Министерских озерах Пошли смотреть предложение. Теннисный корт свой, свой пруд, озеро, лес, шашлыки, жарь, не жарь, пережарь. Там своя собственная река, набережная, набережная пруда, набережная реки. Конечно же, вся территория под видеонаблюдением, под охраной. Территория закрытая и охраняемая. Вон, смотрите, здесь какие спортивные пенсионеры есть у нас. Видите, он бабушка занимается, молодец, правильно делает спортивное. Естественно, все подъезды у нас по чип, Пик-пик-пик-пик. Заходим в подъезд. Ну, на примере подъезда выглядит вот так. Ранее я показывал эти подъезды, покажу еще раз. Естественно, здесь зашла управляющая компания уже давным-давно. Дома как 2-3 года назад. Есть место под консьержа. Сидит он там? Нет? Нет, не сидит. Вот они у нас здесь. Почтовые ящички, естественно. Здесь же у нас вот так вот все оформлено. Бизнес-квартал Министерские озера. И у нас здесь... Есть выход как во внутренний двор, так и наружу Смотрите, велосипеды у нас здесь везде стоят Никто ничего не трогает, потому что здесь полностью безопасный район Он видите, даже скейтборд стоит и никому ничего не надо Потому что здесь, смотрите, зелень, зелень, зелени на зелени Просто очень классный, максимально зеленый район Пошли, покажу вначале квартирку без ремонта А потом покажу с ремонтом Так, поехали на лифте На лифту Ну-ну-ну Так, вот такие вот у нас лифтики ну что, давай, закрывайся -то. Нормальные такие лифты Естественно, в каждом лифте у нас видеонаблюдение, чтобы никто не гадил Ну, тут немножечко рекламки Зеркальце, смотрите, чисто, аккуратно Тут везде убирают Все, супер-пупер Сейчас я покажу вам квартирку 48 квадратных метров без ремонта Потом мы посмотрим с вами квартирку с ремонтом Вот, точно такую же И можете себе представить, у вас есть вариант купить Либо без ремонта, либо с ремонтом Короче, покупайте обе лучше всего Так, выглянем, что ли Давайте выглянем отсюда Выглядываем. Так, вот такой вот наш дворик. Смотрите, да? Кай, зачет. Где такие просторы у нас в центральном городе Сочи? Да нигде, блин. Где такие детские площадки у нас в центральном районе вообще в Сочи? Да тоже нигде. Вот она, красота. Зелень, природа. Как будто бы в нацпарке живешь, да? А не в Сочи, реально. О, самокат стоит и все, никто не берет. Видите, коммунистические времена, грубо говоря, дорогие друзья. Смотрим бомбовскую квартиру. Смотрите, квартирка идет с чистовой отделкой. Смотрите, классные, 40 48, по сути дела, квадратных метров. Большой коридорчик. Вот он. Далее у нас кухня, зал, санузел. Вот такой туалет. Стяжка пола сделана, электропроводка везде разведена. Перегородки у нас везде имеются. Это у нас кухня. Кухня большая, самодостаточная. Стены оштукатуренные, выровненные. Стяжка пола, вот она лежит, пожалуйста, дорогие друзья. Везде у нас стоят батарейки, коммуникации разведены, коммуникации все центральные. Вид из кухни. Зачетный вид, реально. Вид на зелень. Кому из нас хочется тишины после рабочего дня? Я думаю, большинству из вас. Еще раз, электропроводка разведена, стяжка пола есть, коммуникации разведены, чтены штукатурены, дом полностью монолитный. Монолит. Здесь под окном вообще можно сломать, сделать панораму. На балконе то же самое, делаем полностью панорамное остекление и получается просто неимоверное количество света. Смотрите. Ну и, конечно же, вид с балкона. Можете оставить как балкон, можете застеклить. Вот такой вот видон. Классный район. Зачетнейший район. Классная квартира. Смотрим еще раз. Это наш балкон. Можно вот это под окном разобрать, выбрать, включить это в площадь, либо оставить все как есть. Лоджия, зал, большущий коридор, санузел, кухня. Зачетная квартира. Я думаю, что, скорее всего, Да. Ребята, продолжаем. Смотрите, какой зачетный район. Я всегда говорил, что Министерские озера – это мой самый любимый район. Вот я бы здесь жил. Вот отвечаю, ну, пока не получилось, да, грубо говоря, сюда переехать, но я бы здесь жил с удовольствием и до сих пор хочу жить. Единственный минус это наличие, грубо говоря, вот я, как вы, как вы знаете, всегда говорю о плюсах и минусах, это вот единственный минус это наличие, да, возможно, подземного паркинга, но, извините, здесь наземного паркинга, вы посмотрите, мамай просто, не буду дальше продолжать, что сделал, да, но вот смотрите, количество парковок просто, оно... Самое большое количество парковочных мест в Сочи. Просто Паркуйте не хочу. Пруд, вы знаете, молчу. Вон она, автобусная остановка, свой теннисный корт. Это бизнес-квартал Министерских озер. Вот там напротив у нас строится по федеральному закону 214. Такой жилой комплекс, как наз... называется, горный квартал. Я его называю кози По причине того, что там надо будет скакать. Понятно, что будут э, ляхи, жопы такие накачанные у всех жителей. Особенно у женщин приятно будет смотреть. А вот э, здесь как бы ровное место. Пока... Вот смотрите, там 300. Здесь можно купить что-то от 150 от 200 тысяч за квадрат там еще раз повторяемся 250 тысяч за квадрат здесь грубо говоря 200 до да, готовая. там стройка здесь готовая там срок сдачи 25 год здесь вот заходи живи ну и все как говорится продолжаем пошли сейчас покажу квартиру непосредственно короче спортивные ребята идете все вон туда на горный квартал а люди которые хотят здесь сейчас идем не на озера министерские озера бизнес-квартал два лифта естественно все работает Комплекс у нас качественный, полностью монолитный. Сейчас покажу обалденную квартиру. Отвечаю, квартира зачетный, зачет. 48 квадратных метров. Смотрите, какая классная входная дверь. Она обалденная, толстая. Ну-ка, она как закрывается. Да, блин, да закрывайся ты давай. О, нормально закрывается. Глазочек, видите, здесь не посередине, а сбоку. Заходим. Классная, зачетнейшая квартира. Смотрите, дверь. Закрылась. Вот такая классная прихожая. 48 квадратных метров. Реально. И продается вообще просто очень дешево. Сейчас вам скажу, почему за квадратный метр продается данная квартира. Прям за квадратный метр, специально рассчитаю, И при учете, что она просто с ремонтом, вы понимаете? С ремонтом, блин, продается квартирка. Получается по 235 тысяч рублей за квадрат. Продается вот эта квартира за 235 тысяч рублей за квадратный метр готовая. Смотрите, пожалуйста, вам стены, вот видите, обои немецкие специальные. Слева у нас, давайте, слева направо будем. Везде у нас здесь теплые полы, отопление. Здесь у нас у нас Вот такая вот ванная комната, смотрите Нулячая, нулячая, никто не жил Вообще тут вот даже ни разу не запускали Просто, смотрите, ноль Ну, ну блин, новая, новье Тут, ну, может, кто-нибудь еще пописил сюда Может, пару раз, возможно, да, не исключено, это бывает Но тут никто не жил вообще ни разу Смотрите, так, что тут есть? Да ничего тут нет, вот, пожалуйста, новое просто Все, ремонт, заходи, живи Смотрите, какой полотенцесушитель кайфовый тут Сверху барахло можно сложить, это, здесь еще много всяких трусов навешать Так, шторочка турень турин, турень ну, вот так вот, грубо говоря, нормально. Санузлы, видите, готовые все места. Ванная комната идеально сделанная. Смотрите, все стильно, офигенно, обалденно, качественные двери. Продолжаем, поехали. Далее, да, еще раз я говорю, вот она наша прихожая, обернусь. Зачетнейшая квартира по такой смешной цене. Естественно, домофончик тут, пили пили -тили -тили. Это у нас э, все, видите, сюда выведено. Шнайдер электропакетники. Разворачиваемся. И погнали. Санузел мы посмотрели. Вот она, наша кухня. Смотрите, какая зачетная кухня. Тут реально все новье. Блин, вы вот подумайте сейчас, что вот там вот в стройке на горе продается по 300, по 350 здесь. Нате вам 235. Естественно, здесь плиточка. Никакая, не, как говорится, не доска МДФ, МДФ. Здесь вот, видите, сахарочку вам. Собственники немножечко оставили, похоже, пока ремонт делали. Рюмочки обмыть все это дело. Вон, нулячая посудка. То есть тут, ну реально, смотрите, вот уже она прозрачная, да, чтобы вы поняли, для того, чтобы, как говорится, было лучше помыть и грязь была видно. Ну, естественно, вода отключена, потому что никто не живет. Ох, даже чайник нулячий. Надо же, да? Так, что там еще? Всякая фигня. Ну, в принципе, духовая бельберда. О, ну, новая, видите, там даже ничего не надо делать. И вот нульцевый холодильник. Вот сколько сейчас будет стоить вот этот холодильничек? Но ну, я думаю, минимум 1030 35 только один холодильничек. Кондиционерчики, естественно, все работает. Большое окно, столик. Смотрите, пожалуйста, офигенный такой столик, диванчик можно побольше поставить, можно угловой столик поставить, там у нас батарея на стене коммуникация вся центральная, ну и дверь дверь, на кухне, мало ли, один из э, членов семьи, да, я не знаю, в каком составе вы собираетесь жить, ну, тут решил ночью пожрать, как говорится, холодильником потрясти, поэтому дверь закрыли и, как говорится кушайте на здоровье, классная квартира обалденная, смотрите, потолочки, люстры все сделано, блин, муха не валялась как я говорю обычно, да, смотрим теперь вот это наш зал, проходим дальше, дорогие друзья телевизор LG, смотрите, какая инсталляция, да, вот в виде вот этого вот мраморного янтаря, офигенно просто, смотрите, да, классно сделано и снова у нас еще одна дверь молодец собственник, не поленился, дверей поставил для того, чтобы, как говорится, один там жрет ночью, грубо говоря, второй телевизор смотрит никто друг другу не мешает, зачетно, да скажите, где кровать, ну, многие из вас такие наверное, где кровать, где кровать да, часто люди задают вопрос, смотрите, показывают а я вот там направлю, смотрите, вот так одной рукой. Вот, на кровать. На кровать, спина здоровья. Был диван, стал кровать. Ну, это, естественно, матрасик прижимается дальше. Мало ли вы такие думаете, ну, е ну, выспался я, что дальше делать так как говорится. Ну, мешает мне эта раздвижная фигня. Берете вот так одной рукой, смотрите, я все это делаю. Ой, извиняюсь, соседи меня допростят. Да Что-то я не то делаю, по-моему. Нет. <Eles are zero -мутно> так. Блин. Ну, что делать? Короче, это все делается одной рукой. Сейчас разберусь. Дом же я делал. Да? У меня же такой же диван. А, во, все, блин. Все это делается одной рукой. Так, он туда показываю. И даже вот так немножечко одной ногой. Все, задвинулось. Так, разобрались. Главное понять. Я просто сам это никогда, думаю, не задвигаю. Здесь такая же система, то есть диван-кровать раздвижной. Здесь у вас что? Горшок по цветы. Будет цветы любимые дарить. Вот это все зеркала, дорогие друзья. Это у нас, видите, да, полочки. Полочки будете играть в большой. Теннис. Ракетки в подарок. Покупаете, будете Боби играть. Вот этот, я, я, я! как она шарапала кричать. Так, закрываем. Короче, барахла здесь можно много сложить. Везде барахло, сушилки, вешалки, шкафы на шкафах. Шкафами погоняют. Реально, зеркал столько. Так, ну и там тоже шкаф, короче. Знаете, что очень интересно? Можно вот тут вот заниматься любовью и наблюдать за собой. О, всегда хотела попробовать. дося. Давайте, дорогие друзья, как говорится, а то сейчас вам расскажу о своих предпочтениях. Погнали на балкон. Выходим на балкон. Панорамный стеклопакет. Выходим. Тут же еще есть балкон. Ну, балкон а-ля лоджия. лоджия. Лоджия, да? Вот такая лоджия. Смотрите, здесь у нас тоже есть стульки столики, здесь плиточка, здесь у нас кондиционерчик. Ну и вид из окна офигенный, офигенный, смотри, выходим сюда, как она вам, зелень-мелень, зачетно, правильно, да, ууу, классная квартира, так вот, вот такая квартира у меня есть с ремонтом, вот, да что есть, вот, я в ней нахожусь, что это она у меня есть, вот, пожалуйста, на вы. заберите, блин, готовая с ремонтом, сразу же договор купли-продажи, сделка регистрируется в Росреестре, по договору купли-продажи, ипотека любого банка, что еще? Мат-капитал. Блин, ну все, я даже не знаю, что теперь еще добавить. Ну классная же квартира, зачетная, согласитесь. Давайте-ка еще раз оглядываем, да? Оглядываем, оглядываем квартирку. Вот так вот похожу, вот так вот. Все, выходим теперь в коридор. Классная, согласитесь, обалденная, смотрите какая. Ну конечно, я не знаю, ваше предпочтение. может быть вы там это, мажоры какие-нибудь. Если вы мажоры, конечно, вам она не подойдет. Но на самом деле, для простых людей эта квартира просто пищка. Все, дорогие друзья, собираюсь. Уматывая отсюда, надеюсь, вернусь с кем-то, с одним из вас. Мой номер 8-918-880-0747. Цена по цене хрен собачий. Квартира, да, это хрен собачий, это когда вот такая маленькая цена. 235 тысяч рублей за квадратный метр, 48 квадратных метров. Забирайте, живите и, как говорится, не благодарите. Вот такие вот дела, бизнес-квартал Министерские озера. Ну что, дорогие, дорогие, уважаемые мои друзья. Мы находимся, еще раз говорю, на Министерских озерах. Хотите жить как в министерстве? министерском месте, то это вам сюда, смотрите, где еще есть такое пруд, набережная, пилатес, вечером сидят довольные парочки, лобызаются, здесь у вас урночки, свет, подсветка, утром пилатес, вечером прогулки, любовь, красота, рыбалка, шашлыки, видеонаблюдение, зелень-мелень, плавают черепахи, вот здесь этих черепах голыми руками лови. Я сам ловил несколько штук. У меня даже есть видео. Рыба вот такая. Пожалуйста, выходи, жарь шашлыки. Отдыхай, кайфуй. Ну и, дорогой мой друг Юдакова, благодари. Мой номер 8-918-880-0747. Прекрасная набережная реки Пруда. И я был с вами вот в этих домах. Вот они вот здесь за зеленью. И я... Вам показал два варианта грубо говоря однокомнатных квартир с ремонтом или без ремонта. У меня есть здесь предложение от 170 до 180 тысяч рублей за квадратный метр. С ремонтом или без ремонта. В общем, пишите мне, звоните. Мой номер сохраните. 8-918-880-07-47. Звать меня Дима ЮДВ. Ну и не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Хотите жить средь зелени, средь всего вот этого? Просто изобилия кислорода. Срочно бери, звони, пиши. Идеальнейшее соотношение, цена, качество. Монолитные дома в ближайшей э, пятиминутной езды от Моримола. У всех местных Моримол берется за центр. У не местных Морпорт, у местных Моримол. Так что, дорогие друзья, это реально здорово. Здесь у нас и общественный транспорт, и школа строится. Идеально ровное место. Ну, блин, я обожаю этот район. Не стесняюсь этого слова. Сами, сам приезжаю сюда периодически для того, чтобы отдохнуть и тихо в спокойствии провести время, пожарить шашлыки, посидеть у реки, у пруда. Так что пишите, звоните, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Мой номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима, сохраните мой контакт, я вам стопудово пригожусь. И вот они, наши домики. Мы там смотрели с вами сегодня квартиры. Так что скорее пишите, звоните. Пока, берегите себя, увидимся.